А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам посмотреть на канал Анастасии Верс. Она снимает видео, но очень высокого качества. Это вам не шутки. Канал начинающий, в будущем качество видео станет еще выше. Буду рада, если вы поддержите творчество этого прекрасного автора подпиской на ее канал. Ссылка в описании видео. А теперь приятного вам просмотра! И всем привет! С вами, как всегда, Маша, и это второе видео подряд про покупку. До чего я докатилась? Я же была против видео с ними. Для тех, кто не знает, я обычно не выкладываю видео с покупкой, а на своем телеграм-канале и в группе ВК выкладываю пост с ней. Сижу я такая ночью пятницы по своему Сахалинскому времени и выскакивает Удвоение. Ну, думаю, я сейчас как раз черная пятница, чтобы люди потратили очередную огромную порцию денег. Я так еще раз подумала, хорошо, потрачу, но только ради видео, ради вас, ребят. Теперь у меня 3000 старкоинс, и я могу, да ничего особенного, я не могу. Мустангов я однозначно не буду покупать. С давних времен у меня их и так много. Мой совет, покупайте их, когда выпустят новых мустангов. Цена будет намного ниже у старых. Да, и многим из вас он вовсе не нужен будет. Эту породу выпустили очень давно. Юрвики и так недорого стоят. Не буду лишний раз попадаться на удочку игры. И у меня их несколько все равно уже стоит в конюшне. А вот куплю я пару арабов и исландов. Это более-менее подходящая скидка для нищих коллекционеров, как я. У меня так и не появился пасофина и некоторые другие породы. Чем я занимаюсь? Но я буду этим заниматься. Но зачем? it comes in gold the LA!